Между нарами и больничной койкой он выбрал нары. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже три недели сидит в Руставской тюрьме, решил отказаться от госпитализации, на которую соглашался еще накануне. Вместо комфортабельной клиники политику предложили переместиться в тюремную больницу. И на такой вариант он, похоже, не рассчитывал. Хотя обычно старается все просчитать. Что доказывает новое видео, которое показало грузинское телевидение. О том, какие тайны возвращения беглого президента на родину, открывает новая запись из Грузии Александр Бузаладзе. Это первые кадры бывшего президента, спрятавшегося в трейлере по пути с Украины в Грузию. Сенсационная новость от телеканала и меди в Грузии Саакашвили с напуганным детским лицом и маской под подбородком записывает страхующее видео. Это похищение. Я не знаю, спецслужбы какой страны способствует этому похищению. Я не знаю, куда меня везут, но видео осталось со мной. Видимо, пропустили. Я его хорошо спрятал. Судя по видео, состояние пациента давно за гранью психической нормы. Рядом коробки выяснилось, что в этих ящиках мацони из Украины. Скусен ли украинский мацони? Мы попробовали, нам не понравился. Но лучше спросить у Саакашвили. У экспедитора пропала ровно одна коробка. По уточненным данным в трейлере, следовавшим из украинского Черноморска в поте, среди коробок с молочкой прятался третий президент грузии фура та самая с петрушкой обратно везли молочку так он прорвался грузинские комментаторы сообщают водители этого трейлера который задержан саакашвили тоже не доверял записывал сразу несколько видео версий своего так называемого похищения на случай провала, а по сути своего транзитного шофера Элгуджи Самаю готов был сдать и подставить. Как можно серьезно говорить об этом человеке? Но, к сожалению, это наша трагедия. Он сдавал территорию, уничтожал людей в нашей стране, а сейчас постыдным образом въехал в страну. На кадрах видно, что он явно в нетрезвом состоянии говорит о каких-то спецслужбах, о каком-то похищении. И этот несерьезный человек был 9 лет лицом нашей страны. Вчера миру явили. Кадры Саакашвили из помывочной комнаты тюремного душа. Выяснилось, что третий президент намыливал себя и увидел толпу митингующих. Решил поприветствовать их мыльными руками. В колонии заявили, это серьезное нарушение. Теперь Михаила Саакашвили, возможно, поместят в ШИЗО. Но на всякий случай у стен колонии уже подрядили дежурить специальный реанимобиль. Вдруг потеряет сознание, а в тюремной лечебнице уже ожидают особого пациента. Это тюрьма номер. 18 в районе Глдани на окраине Тбилиси. Именно сюда переведут Михаила Саакашвили. И это не фешенебельная клиника, а самое что ни на есть суровая тюремная больница. Но узнав об этом, Саакашвили решил отказаться от госпитализации. Теперь экс-президент через соцсети просится в суд. Вместо того, чтобы распространять мои улыбающиеся видео из разных экзотических мест, советую властям отвести меня в их суд, чтобы грузинский народ и международное сообщество услышали из моих уст правду обо всем. Операция «Троянский конь» явно требует немедленной корректировки. Александр Бузаладзе, Владимир Аверин и Вячеслав Олинов